Всем привет, и с вами Чёрный або Blackbird Film Inc. Юа, або просто Blackbird Film Inc. Поезд страха, або потяг жаху, або террор трейн, жуткое волнение витает в воздухе. Когда Лана и группа старшеклассников в колледже садятся в поезд для вечеринки на тему Хэллоуина, Преследуем мы неприятной шуткой с посвящением, которое разрушило жизнь молодого новичка. Их веселье перерастает в страх, поскольку участники убиваются один за другим неизвестным убийцей, жаждущим месте. Видео будут выходить каждую пятницу. Спасибо, что подписали. При этом просмотра. Видео будут выходить и каждую пятницу. Спасибо, еще подписался. Дякую за все. арного прогляда.